Мужчина, когда будет трейлер? Обещали завтра закончить ремонт. А что? Да не это трейлер, а трейлер... Слушай, князь, -а покажи! А, это трейлер. Да, и это трейлер. Дамс. ну так когда? Надо ту собаку спросить. Я вас слушаю. Когда ваше величество трейлер делать будет? Эхозол. Бля, ну извини, сука, напряги. Да как тут их напрячь, когда ты с пародией на Микки Мауса разговариваешь? Что? Но голос у тебя уебанский. Тебе не кастрирули Псина? Я так понимаю, трейлер вы их не знаете когда.